Я представляю проект небесных дорог или технологии SkyWay «Транспорт второго уровня». От участия в форуме остались самые положительные впечатления. В частности, удалось презентовать проект министру транспорта России Максиму Соколову. Также удалось познакомиться с организаторами форума, с многочисленными представителями транспортной отрасли России и зарубежных организаций. Также с многочисленными средствами массовой информации. Я надеюсь, что по итогам форума удастся, удалось получить многочисленный контакт со средствами массовой информации, что будет способствовать продвижению нашего проекта в СМИ Российской Федерации. Кроме того... Удалось также пообщаться с представителем Финляндии, где также выразили заинтересованность в нашей технологии. Наш проект Skyway Небесной дороги» – это транспорт второго уровня, который парит над землей на ажурной эстакаде, которая по прочности аналогична традиционным балкам и мостам, и которая является одним из наиболее экономичных, экологичных и безопасных транспортных систем, что подтверждено заключением Российской Федерации.